из того, что нет печати, не относятся к категории погашенных, не отрвут, а отрежут еще раз кусочек, запакуют и прилепят вот сюда. Она и нашла его сама. Что? А это относится к категории рабочих, кто Обсуждение, как оформить не неустановленной формы. Признанным министром, ввиду отсутствие печати, и относится к категории продаж. Я делали так и комиссия центральной избирательной показала Ради. Ради. и нашу правильную тер― informalуеślственно Guidisti Натальевна, послужила на 2 Otto отсутствие печати, а? Я вопрос больше не интересен. Не, ну мы как бы... Ну, mm -hmm. это ассоциация гоноса, это... Ну, вы же хотели, чтобы я все задокументировала, зафиксировал. Вот. Не, мы нет, мы нет. Я, вот меня говорят. тоже, Вот меня тоже снимают, я... Это вот нормально. Это, <laughs> островов, вы там, сука, вы вон туда направляйтесь. А я везде направляю. Все в порядке. Разом? Ну, я так как-то... нормальный ну, да, момент 10-10. Ну, -10. А ну, какой спор? Да, Нельзя не да, печатать, да, Нет, я спасибо. Хотя бы это просто... не да. было. Вот Но там, по-другому, есть <свя> все. Да, <свя> <свя> <свя> <свя> <свя> <свя> <свя> <свя> Понятно, что о пожаре dran Пошел, какие-то города, betty Chair www.devil.com И вы видели эти гор avec l'arrièreю Дмитрия Ты вы любите с помощью бы recruiting К вы нашли речатную pensologies Тут если нет возможности hmen И это всеام Я хорошо. Gracias.